Так уж вышло, что я у нас девушка разносторонняя, и интересуюсь если не всем новым, что попадает в круг моего зрения, то многим. Попались на глаза люди, которые рисуют. А да, и я попробую. Есть у публичных персон сайта. Пусть и у меня будет. Попались в круг общения фотостокера. И мне туда надо. Узнала о подкастах. Да, и тоже заведу. И вот во всех этих случаях у меня одна боль. Хотя люди все разные, друг друга не знающие абсолютно. Дело в том, что я прихожу в эти сферы сегодня, сейчас, в нынешнее время с тем своим бэкграундом, который есть у меня, и с теми возможностями, что дает мир сегодня. Поэтому мне интересны те инструменты, технологии и подходы, которые будут оптимальны именно для меня, здесь и сейчас. И я просто в ярость впадаю, когда какой-нибудь гуру, зашедший в эту область при царе Горохе, когда все было другое, и интернет вообще был лишь для избранных, начинает мне рассказывать как надо правильно. А правильно, это конечно, вернуться в 2000-е, попасть работать в нужную сферу, где есть интернет, профессиональное оборудование и такие же гики, и нарабатывать 20-летний опыт, чтобы прийти в мое сегодня уже с ним. А иначе. Никуда? Вот нельзя совершенно рисовать паттерны и дурацкие картинки, если ты не рисовала лет 20 гипсовые головы и натюрморты. И ничего, что тебе эти головы и натюрморты для реализации твоих идей вообще не нужны. Нельзя даже думать о фотографии, если ты не собираешься покупать каждый год новые фотоаппараты, объективы, светильники, экраны и фоны, даже если сейчас большинство людей смотрит все фото через крохотный экран мобильного, где правильно переданное настроение в кадре гораздо важнее его качество. Пришла в подкасты, и господи, опять какие-то люди на меня обижены, что я не воспринимаю сферу, на которую они положили жизнь, серьезно. Нет, я не собираюсь делать из квартиры студию, покупать микрофоны, улучшать дикцию, нанимать вирайтеров и копирайтеров, чтобы пилить качественный контент. Я взяла интернет, бесплатных роботов, и озвучиваю свои обычные посты из блога. То есть раньше их люди могли только читать, а теперь могут слушать, если им так удобнее. К стихам я отношусь с большим уважением, и их для меня озвучивают профессиональные чтецы, у которых студия, микрофоны и техника речи уже есть. Это не профессиональное вообще читерство. Ну да, а меня что, кто-то взял на работу и требования какие-то диктует. Нет же, нет, я все это делаю по фану. Это хобби. А хобби нужно для удовольствия, и я его получаю. И мне совершенно, вот то есть абсолютно не нужен для этого весь чужой опыт столетней давности. Хоть обижайтесь, хоть нет. А свежие лайфхаки я с удовольствием и благодарностью беру. Спасибо тем, кто делится. Это была рубрика, поворчать. Специально для подкаста пираньи, у микрофона робот. Никаких гуманоидов в чатике. Берегите себя и свои микросхемы. Всем пиз.